Доброго всем денечка! Октябрь в деревне стоит чудесный, солнечные деньки, но ночью уже прохладно. У меня все лето герань простояла на улице, была сделана полочка и горшочки с гераньками у меня привольно свели все лето. Занесла свою герань на веранду, чтобы растение отдохнуло после бурного цветения и надо ее уже обрезать. Обрезка бывает весенняя и осенняя. Весенняя обрезка носит просто косметический характер, то есть она просто формирует крону куста. Осенняя обрезка это кардинальная, под пенек. И вот как понять, что пришла пора обрезки? Это определяется по внешнему виду растений. Листья становятся не особо крупными, мельчают, желтеет. И растение истощено. Цветы мелкие и не те, что были летом. Не поможет ни полив, ни подкормка. Просто пришла пора обрезать растение. Есть гераньки, которые еще цветут. Я им дам подсвести, пусть постоят. А обрезку можно сделать еще и до декабря месяца. Обрезать лучше острым ножом. Я делаю это скальпелем. И сейчас я покажу вам, как это делается. Вот таким скальпером я работаю медицинским. Сейчас я обрезаю все цветы. И практически оставлю по пару почек. Вот у этих стволиков. И уберу всю надземную часть. Вот так кардинально я практически все убрала, все стволики. Сейчас я убираю и листья. Они не нужны. Вот такие не очень приглядные Венечки у нас получились. Весной они будут красивыми, нарядными после такой обрезки. Ветки обрезаются ровненько, не наискось. Листовую массу мы уменьшили. Растение будет пить меньше воды. Поэтому сокращаем полив, чтобы корни не загнили. После обрезки остались молодые погиб побеги Стебли у них сочные, зеленые. Молоденькие. Они пригодны для черенкования. По моей практике герань приживается лучше в почве, нежели в воде. Конечно, не на все сто процентов. Но чем вы больше посадите, тем больше процент у вас будет расходного материала посадочного. Сейчас они у меня полежат минут 20-15. Подсохнут. Я убрала все бутончики, все лишнее. И готовим почву для посадки готовлю рассадные горшочки в этот горшочек на дно его я положила яичную скорлупу как дренаж плодородный грунт полила делаем отверстие так палочкой сажаем обжимаем обжимаем черенок чтобы не было пустот черенок обычно укореняется через три недели сейчас мы поставим в тепличку это растение Делаем тепличку из полиэтиленового пакетика, закрываем и периодически открываем ее, проветриваем, чтобы не собирался там конденсат. Удачного вам черникования, друзья мои. Мир вашему дому.